В этом видео я покажу вам, как сделать вот такой зимний маникюр с техникой желе-сэндвича. Все материалы, которые я использовала, я укажу в описании под видео. Вам понадобится либо акриловая краска, либо акриловые чернила. Давайте начнем! Прежде всего нанесите базовое покрытие для защиты и укрепления ногтей. Далее покройте все ногти синим лаком. На ногтях без сосулек я делаю желе-сэндвич. Для этого наношу плотный слой серебряного лака поверх синего. И потом тонким слоем синего покрываю серебряный. Главное, чтобы синий лак был немного полупрозрачный, а не крем. Я добавила неровный слой белого микроблеска на край ногтя. Это такие фантазийные сугробы. На остальные ногти наношу матирующее покрытие, чтобы подготовить поверхность к рисованию. Начинаю рисунок белой краской в области кутикулы и готовлю базу под сосульки. И далее начинаю рисовать неровные края сосулек. Некоторые подлиннее, некоторые покороче. Именно это несоответствие разных размеров и длин сделает рисунок более интересным. Синей краской рисую затемнение по краям сосулек, придавая ему трехмерную форму. Также добавляю темного цвета в области кутикулы. И теперь с водой и более разбавленной синей краской все это перемешиваю для того, чтобы создать текстуру застывшей воды. Последний штрих – белые блики на выпуклых частях сосулек. Это придаст им еще более натуральный вид. Закончите дизайн верхним покрытием для защиты маникюра и продления его жизни. И вуаля, дизайн готов! Этот яркий маникюр отлично подходит к зимнему сезону. Если вам понравился дизайн, ставьте лайк и подписывайтесь на новые видео. Вы также можете посмотреть мое предыдущее видео, кликнув в верхнем правом углу и шикарного маникюра.